Друзья, всем привет! Мадрид, я смотрю, очень любят дожди. У нас постоянные дожди, пасмурно, солнышко нас крайне редко балует. Мы сейчас в гости ждем Марию и Хавьера, это испанская семья, очень хотят приехать к нам в гости, привезти детям игрушки, вещи, мы с удовольствием их, конечно, примем, тем более дети, когда услышали, что игрушки, они обрадовались, Марк с Ренатом все свои игрушки оставили дома, не взяли ни одной, а для Яна мы взяли руль музыкальный и... Телефон. Благодаря этим игрушкам мы хоть как-то в дороге продержались. У Яна еще две игрушки есть, а Марк и Среда там ждут не дождутся, когда у них здесь появятся их собственные личные игрушки. А мне как маме, мне хотелось, чтобы книги привезли, потому что хочется, чтобы дети уже немножко вникали в этот язык. Ну, в общем, буду рада всему. Всему-всему. Это очень приятно и немножко волнительно, потому что не знаем языка. Мы как-то как пообщаемся через Google переводчик. Идем. посмотрите, сколько всего. Ого, сколько книг. Боже мой, дети, тут вам столько книг. В целом... вот это да! I don't know. Toma! I Toma. I <laughs> Because uh, I don't This is so a right, right. mm -hmm. right. okay. Yay! Mom. Yay! It didn't happen. This is Trotón. Yulia, my baby, Yulia, says it's Trotón. Oh, de de... Avenido? Trotón ha venido. Trotón Julia. Sí, Oh, that one is no, no. very important for Julia, so... <laughs> and she gave it to them. <gasps> Los juguetes cariño a lo mejor es más sencillo. ¿Qué? Si quieres, disfruta de un vestido de ropa o algo. Ok, ok. ¡Guau! Oh, wow, ¡Muy bien! Un coche. ¿A car? No, una es una un coche. coche. Coche es car. Coche. Oh. О, это в ковчеге. Ковчег. Ковчег. О, у О, у меня есть. О, у меня есть. О, у меня есть. Ммм. Mm -hmm. My my friends, our friends gave them, so I don't know. А, ah, um... это ваши друзья, Далия? Да. Обалдеть. But, mm -hmm. Mm -hmm. but uh, with a lot of pictures, so mm -hmm. for the kids is good. They don't Klass. have to read and, and look. Yeah. Um, this is also to um, just to look. Here I I And not so вот такие вот добрые испанцы. Посмотрите, сколько много книг нам привезли. Учиться, учиться еще раз учиться. И... Да, мальчики, маме. Потом это все складываю. Надо, надо очень аккуратно это все потом сложить будет. Вы поняли меня? Вот такие вот испанцы. Это семья, которая принесла нам много-много игрушек. Натикчик. я же видела... Они нам помогали тоже в пути, когда мы были и направлялись в Мадрид. Вот. Но потом как Таракель доминировала, она была более настойчивой, но эти ребята все равно продолжили, видите, вот как бы продолжили общение с нами, не захотели нас терять. Посмотрите, сколько всего принесли. Там еще куча вещей стоит. Мы обменялись Инстаграмами. Я подписалась на ее инстаграм. Актриса вроде бы. Да, актриса, у нее написано в инстаграме, актриса. У нее двое деток, девочка и мальчик. Никогда не думала, что окажусь в таких условиях, окажусь с такими людьми. Совершенно странные обстоятельства нас объединяют с невероятно интересными, добрыми, отзывчивыми людьми. В жизни, конечно... Иногда такие приключения бывают, что даже не веришь своим глазам и кажется, что это какой-то сон или какое-то кино. За что так? Ну, это очень-очень приятно. И кто бы мне не говорил, что я снова реву, да, я снова реву, потому что ну, я впервые в такой ситуации, и здесь невозможно не реветь. Откройте папе, пожалуйста. И, конечно Паша, же, это мы... не папа, давай, это давайте заходить. Давай, Каролинка, тут столько всего. Ура, смотри, какой Туда копы, бабушки. А мама твоя где? Вот. Мама придет? попугаи красота какая вместо голубей Служен. красивые такие Привет, мне ой я тут хищник в парке обнаружен черный кот который перешел на дорогу да как пантера за голубями.